Противопожарная муфта «Агнеза-ПМ» — самосрабатывающее изделие для огнезащиты проходов пластиковых труб через стены и перекрытия. При пожаре муфта блокирует распространение огня и дыма в соседнее помещение. Металлический корпус муфты с проушенными для крепления и замком с стяжкой обеспечивает качественную работу изделия во время пожара. Внутри корпуса терморасширяющийся вкладыш. При воздействии огня резиноподобный материал вспучивается и в считанные минуты полностью заполняет отверстие очень важно правильное крепление муфты к стене и перекрытию. Крепежные проушенные муфты отгибаются и жестко крепятся к основанию с помощью металлических дюбелей. Правильно смонтированная муфта Агнеза ПМ обеспечивает огнезащиту отверстия в течение 180 минут. Товар сертифицирован по последним требованиям ЕАС.